от благодарного подписчика Александр Гетман. На обломках культуры, не ими созданной, но ими разграбляемой, везде видны античные купольные и пирамидальные технологии, назначения которых, и тем более применение для грабителей, были и непонятны, и неподвластны, ввиду их дремучего невежества. Ни Иерусалимский храм, ни мечеть Аяксы эти невежды никогда не возводили, они просто заняли пустующие помещения под свои примитивные нужды и непонятные ими же религиозные верования их же пророков и христианских пастырей. Прошлая культура была основана на ведических знаниях в прямом общении людей с умудренными тысячелетий опытов и знаний учителями-наставниками земного человечества, прямого контакта без всяких посредников и сказителей истины. Люди ведали. Они верили всякого рода авантюристам и негодяям, пытавшимся монетизировать невежественную часть общества болтовней о каких-то чудесах, но невеждами очень легко управлять, манипулируя их сознанием и придумывая все новые и новые сказки. На том и стоит сейчас весь современный мир, идеологии и материальные наживы при крайне низком уровне духовных накоплений и полной деградации норм общечеловеческих моральных ценностей семьи и брака, которые открыто вошли в противоречие с самой природой человека и могут привести к уничтожению человечества как социума на планете. Том 1, часть 2.